Всем привет! Добро пожаловать на канал Ксеньоре Тати, где мы учим испанский язык всего лишь за три минуты. Сегодня мы с вами выучим глагол AVER и разберемся, какая же все-таки разница между глаголом ESTAR и безличной формой глагола AVER. Давайте начнем. Сначала мы выучим глагол и его спряжение. Вообще глагол AVER переводится как «Есть», да? безличной форме глагола, но она уже теряет в принципе свое лексическое значение глагола BR и просто используется как вспомогательный глагол к некоторым временам. Давайте начнем. Сначала выучим о Когда мы говорим про себя, это Э. Когда мы говорим про тебя, это аш. Эль Эйня Уштед А. Либо безличная форма глагола АЙ. Да? НО ШОТРОШ. Emos, bohatros, otras abys и ei sus an. То есть E, AS, A, либо I безличная форма, да? Emos, Abeis, AN. Все очень легко, это просто идеальный глагол, чтобы выучить правила чтения, когда A а не читается, да? Теперь давайте разберем все-таки разницу. Какая разница между If и стар, да, то есть и ста. То есть и как бы там есть, есть находиться, да. Но все очень плохо. Просто I употребляется в значении быть, находиться, иметься, да. А, но мы уже говорим, когда мы не, не конкретизируем предмет. То есть, есть там какой-то стул, сколько там вообще стульев, потому что мы не знаем, какие стулья, сколько их там, и какие-то конкретные стулья, нам без разницы. Да? Например, в Мадриде много людей. Мы в целом говорим много людей, но не конкретизируем там, каких конкретных людей в Мадриде много. Так ведь? Вот, как бы это в общем, то есть безличная форма глагола. То есть... И когда мы используем, вернее, существительное с глаголом I, мы используем у вас неопределенным артиклем. Если в единственном числе существительное, да. А если в множественном числе, то в обычном без артиклей. Например, «Донде ай уна фармасия?» «Где тут какая-нибудь аптека?» Мы не конкретизируем, нам любая аптека нужна. Да? А если мы уже спросим donde está la farmacia? То есть мы уже знаем, какая-то конкретная вообще-то здесь есть аптека, и мы конкретно про нее спрашиваем. То есть мы, когда говорим истар, мы уверены, что существует вот эта аптека. Я их здесь видел, да. Если ай, то мы не уверены. Вот. Пересматриваем еще это видео, выучим глагол абер. И теперь вы знаете разницу между глаголом ISTA либо эстан, либо ай. И путать их не будете. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ждите новые видео. Заходите на мою страничку в интернете, ссылка под видео либо здесь. Переходите, смотрите, там есть языковая школа, видео с носителем языка и многое другое. И еще не забывайте подписываться на мой инстаграм.